День, ночь, не знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада. Это гляделка на недельку с 10 по 16 августа. 1, 2, 3, 4 вариант. Выбирайте любое, время в комментариях, а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, давайте настраиваемся на 6, 10 по 16 августа. У кого-то оно уже наступило, у кого-то еще нет. А, нет у спонсоров, да, у простых людей, простых граждан. Поэтому давайте а, потихонечку. Тут нам предложили свечки менять. Вот. Как вы к этому относитесь? Ой, надо, надо, надо, надо, надо, надо это вопрос задать. Вдруг там все против? Нет, я наконец-таки выбрала свои свечи, а ты их только меняешь. Нет, не проигрывается ничего. Ладненько, давайте. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Гляделка на недельку. Гляделка, чат, видно все сообщения. Вот. Гляделка на недирку с 10 по 16 августа у вас красные ребята вышло. Работа 8 пентаклей. Работа, работа, еще раз. Работа. Вот бубойня, бубойня какая-то может случиться от каких-либо людей. Возможно, бубойню сотворят какие-то люди. То есть, возможно, вы будете разгребать какие-то последствия каких-то решений. но какая-то бубойня прям будет. Ну, вот по пятерке мечей, по рыцарю мечей, по королеве мечей. Может проигрываться бубойня от вас. То есть, вы будете совершать некие действия, либо говорить что-либо. Для вас это будет правильно, а вот для некоторых это будет очень сильно задевать, то есть здесь могут проигрываться как в действие со стороны кого-то неприятный к вам. возможно какая-то критика тоже могу сказать, но не буду ее говорить, потому что не критика немножечко возможно какие-то критичные действия если то да возможно вы сами какую-нибудь штуку волшебство непонятно будете творить с вашим окружением возможно возможно и так можно и так и так да здесь возможно будет защита интересов каких-либо то есть кто-то будет что-то защищать Но кто-то кого-то здесь будет делаться как-то лучше. Возможно, какая-то ситуация, и обстоятельства для вас благоприятным образом заиграют, в течение какого-либо человека, что он что-то сказал. То есть здесь тоже может такое. То есть вам что-то сказали, вам что-то подчеркнули, для вас что-то сделали, а вы от этого выросли, а вы от этого у вас какое-то понимание и прозрение прошло. Обычно понимание прозрения не идет в разрез с императрицей, но как для роста. Вот, я бы сказала, только в таком случае. То есть, для вас это будет некий рост, какая-то чужая, непонятная ситуация либо действие в вашу сторону, либо рядом с вами. Поэтому здесь как-то так. Более спокойная, кстати, неделя для вас пройдет. В некотором умиротворении, но для некоторых может сыграть, что будут они думать, что они чувствуют, любят, не любят. Здесь, возможно, какие-то непонятные вещи непонятные фантазии, чувствования, возможно, как-то зашкаливание своих эмоций, либо эмоциональных женщин, либо женщин вокруг вас. Э, возможно, вы женщин будете не понимать, если вы, допустим, дама какая-то, э, рядом, возможно, какая-то тоже дама, и она вот как-то, я не знаю, что делать, как быть, и здесь может, кстати, проигрываться, и рядом окружение с вами не обязательно, что это вы. Поэтому здесь много людей, возможно какие-то поездки, либо рабочие, либо некое передвижение. Передвижение, кстати, более тихо, умеренно будет, если так. То есть здесь больше такая своеобразная, и вроде и хорошо, и вроде не очень, и вроде классно, и вроде есть какие-то моменты, которые вот есть какое-то некое непонимание, что чувств, возможно, как сбито с толку. Вот здесь некоторые женщины либо рядом с вами, либо вы, женщины, будете сбиты с толку, либо какая-то рядом с вами женщина, либо вы не будете понимать какую-то особу. Очень хотел бы вам об этом сказать. Вот. Возможно, кто-то что-то будет творить, а вы просто: ну, ну, Зин, ну ты чё, Зин, ну ты как? Вот ты пришла в красной юбке, шеф ну она наругает, на шеф наругает. А Зина просто пришла, оказывается, в юбке, потому что не знает, шеф ее хочет, либо не хочет, дорогие мои. Но здесь вот как-то вот может, вот какая-то такая непонятная ситуация. Как так-то происходит, а вроде и произошло, а вроде вот я не в курсе. Вот здесь вот какая-то такая может пройти дичь-пич и тому подобное. Поэтому. Спасибо. Я думаю, давайте дальше. Давайте мне еще интересно кое-какая карта. Всякие нелегкие ситуации, которые переживают некоторые дамы. Это очень хороший старт для новых начинаний, новых проектов и даже денюшек. Я думаю, да. Семерка мечей королевы жезлов Тут пентакли Десятка пентаклей у нас по миру Просто думаю, какая-то, возможно, ситуация Закончится с какими-то вещами Но либо -ка Ну Либо-ка чья-то хитрость Закончится Как это интересно Интересно Возможно, чья-то хитрость подтолкнет некоторые женщины какие-то новые Начинания свершения Либо их же Сами действия Но я бы не сказала сами действия нет. Нет. Скорее всего, действия, которые совершенно к, к женщинам, Мог могут дать хороший старт для денежек, либо проектов, либо чего-то нового и ощутимого, вкусного. Поэтому вот, короче, неделя, кстати, очень сильно неплохая. Прям очень даже сильно здоровская. Социалка хорошая, прям общение-общение, движуха. Непонятная женщина, либо вы непонятная у нас. То есть здесь прям интересно. То есть вот такая интересная неделя. Давайте в таком контексте я скажу в общем плане. Но какая-то вещь будет подходить какая-то концу. Нет, это не значит, что обману. Когда я носик тру, значит у меня там что-то есть непонятно. Вот, поэтому давайте далее. Возможно, дымок от благовоний. Давайте далее. Здравствуйте. Здравствуйте здравствуйте всем а, спонсорам. Спонсор, здравствуйте. М -м, давайте посмотрим на зеленую. Гляделка ваша на недельку. Ч храним? Че храним? Так, восьмерка мечей, девятка пентаклей и, и, и, и, и, и, и верховная жрица, тройка мечей, десятка мечей. М -м -м, и четверочка пентаклей все равно выперлась тут. Так, о, дурак. М -м, у вас какая-то такая интересная неделя. Мы здесь давайте так. Кто-то здесь может разыгрывать драму, дорогие мои. Раз, позиция раз. Кто-то реально может разыгрывать драму, у кого-то, кстати, кто-то заболеет, либо кто-то сляжет, либо со здоровьем у кого-то либо на работе, либо вы, либо кто работает рядом с вами, может как-то подхандрить. Это, это возможность и вероятность? Да. Здесь все принимают близко к сердцу люди, и поэтому немножечко неделька будет немножко как вот хандрю. Это как вот то же самое, когда кушаешь мороженка с Бриджит Джонс. Вот то же самое. Немножечко такая, такая хандрическая. Возможно, состояние именно физики будет хандрить. Почему бы нет? У меня, в принципе, отыгралось в жизни, что по десятке мечей на полном серьезе именно... В спину вступила <смех> на полном серьезе, поэтому здесь реально либо у кого-то, либо чего-то, либо как-то, поэтому здесь может какая-то сонливость происходить, какая-то немножечко апатия, но вот здесь как вот людям как будто торопиться никуда не надо, вот такая вот неделя вот особо не торопив, не вот как Обломов, вот то же самое, если книгу читали вот. и вот здесь вот такая, возможно, просто никуда не надо будет либо людям, либо она будет более ленивая, либо вот такое медленное течение событий, то есть не особо какие-то вещи, но такая вот такая все, такая, такая какая-то перевалочная неделя. Лишь бы завтра началось, а сегодня закончилось. Возможно, немножечко истощения, либо, но по поводу всего лишь истощения, я бы сказала, у вас может разыгрываться внутренняя драма и от этого идти истощение. Я вот к чему. Потому что здесь все-таки у нас восьмерка мечей, тройка мечей, верховная жрица, накручивание каких-либо ситуаций, тайн для себя, понимание всего из вас как подтянуть соки может. Давайте совет. неделя это вроде как бы новая, возможно новая начнется в конце недели, что-то очень сильно интересное, кстати. Возможно, какой-то конец, либо закончен с чьей-то какой-то работы. Здесь тоже может присутствовать, и начнется что-то новое, что-то интересное, и что не хочется прям отпускать. Возможно, кто-то вам сделает некое замечание, либо кто-то будет не очень адекватно себя вести. Возможно, дети, либо какая-то критика. Это очень сильно многовероятно. Возможно, с работой, либо какого-то человека. Это совет. Шестерка жезлов, двойка. Новые границы рассматриваете. Давайте. <свят> вот и все. Как будто вас ждут новые берега, дорогие мои. Новые берега, новые свершения, новый выбор. А возможно вас кто-то к этому просто подведет. Вам потребуется полное ясное знание в ближайшее время. А я могу предположить, в ближайшие после этой недели, после 16 -го. Возможно, я бы не сказала, что к чему-то готовят, но вам это потребуется. Возможно, у кого-то отдых, и кому-то потребуется сил на следующую неделю, либо... Но в, данный, в данном контексте давайте совет, давайте сначала, а то я что-то прям в дибри пошла, и в дибри прям погрузилась. займите себя. Кому-то реально надо себя занять чем-либо. Рассмотрением какого-то вопроса, нахождением неких хобби и тому подобное. Возможно, некая благосклонность. То есть вы должны более-менее благосклонно вести себя с окружением кто-то. То есть понимать, что ваши победы, они были не только ваши, но и вашего окружения. Кого-то здесь очень сильно, я бы сказала, этот совет очень сильно нужен. То есть понимание своих заслуг это не только ваша, но и ваших тех родных, которые вам помогли это сделать и которые вас, возможно, снабдили какими-то вещами. Возможно, какие-то людей вы как-то обделили вниманием, либо еще что-то. Здесь тоже может такое проигрываться. Поэтому, дорогие мои, давайте, возможно, вам придется рассмотреть некоторые другие хобби, либо другие моменты в вашей жизни, чтобы вас как-то вдохновить на новое, потому что здесь какая-то везде сонливость. Ясное четкое знание вам понадобится очень сильно, я думаю, в ближайшее время. Под каким-то событием. Почему-то, почему-то, почему-то, дорогие мои, если астрологи, мне прям интересно, если ты астролог, если ты астролог, либо ты астролог, кто из вас астрологи, что будет в ближайшие 2-3 месяца? Расскажите мне, что-то ведь будет, либо в планетах, либо еще что-то, потому что это все видно. <свят> это все видно. Очень-очень много такое сочетание карт, которое говорит о том, что какой-то переворот в ближайшее время может очень сильно присутствовать в жизни людей. Причем у немалых людей, я думаю, что многих это будет затрагивать. Что у нас будет в ближайший месяц? Расскажите мне, кто а там том Поэтому, Ладненько, спасибо, Зеленый. Короче, такая интересная неделька. Возможно, особо непонятно, но как могу. Как могу, так Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал голубую свечу. Гляделка ваша на недельку. С 10 по 16. Просто выпал. Мои вы Джеймс Бонды. <свят> мои вы Джеймс Бонды 007. Все мы знаем, все мы вкуриваем. Дорогие мои, вот здесь такие хитрые личности. Здесь семерки мечей нету. <свят> здесь у нас есть тройка шезлов, семерка пентаклей, королева мечей, семерка чаш и туз мечей. Это, это Джеймс Бонды, это те люди, кто будет срить в корень. Это те какие-то ситуации, которые вы будете знать, что вот именно так, а не иначе. Возможно, весть, Возможно, весть и новости. Ну так ладно, ну так ладно, ну так ладно. Но здесь больше сказано, что люди будут сконцентрированы на чем то одном. Даже если, допустим, в личной жизни не катит, то мы сконцентрируемся вот на, на работе, мы сконцентрируемся на наших целях, на наших идеях и тому, и тому подобное. Тут есть некая концентрация, очень сильно хорошая. То есть, возможно, для каких-то логических задач, логических свершений, возможно, для учителей, либо для преподавателей, которые точно науки говорят, очень, кстати, хорошая неделя. Прям, прям вообще реально. Предсказателей тоже, в принципе, почему бы и нет. Но прям зрить в корень это ваше все. Возможно, вы будете как-то, возможно, рядом человек, женщина, будет зрить в корень, она вам чем-то снабдит, поможет ей в чем-то разобраться. Здесь тоже может проигрываться, именно кто-то вам поможет разобраться в личных собственных проблемах. С обществом, с любовью, с нахождением нового, с весточками всякими, с интересными. Поэтому вот здесь такие, либо эта женщина ваша будет, какая-то левая, правая, не знаю, будет присутствовать и вас как-то направлять, либо как-то давать какой-то некий разбор. Либо вы сами будете разбираться в каких-либо чьих-то ситуациях, проблемах, но также, возможно, и своих собственных, не удивляюсь. Поэтому, дорогие мои, вот такая вот интересная Джеймс Бонд позиция больше, Вот такая 007. Возможно, придет давайте четкое понимание, чего я хочу, чего я не хочу и чего бы мне, конечно, хотелось, но это невозможно. То есть здесь есть некий скептизм ко всему. Возможно, ну обычно это еще должно от пентаклей Пентакли прилететь. А высокомерие. Может проигрываться, но здесь, я говорю, должен быть королева Пентакли, да, бы я сказала, кто-то здесь такая фифцац, будете такую вот сверху вниз на все смотреть. Но здесь у нас королева мечей, здесь такого не вышло, но это может как бы все таки проиграться. все таки у нас такие вот семёрочка Пентакли тройка жиров, тут мечей, ну, короче, какой-то такой скептизм. Может, сексизм тоже здесь присутствует на этой неделе. То есть вот каким-то таким человеком вы можете быть, либо может быть рядом с вами какая-то некая женщина. Здесь про женщин. Мужчины, если вы загадываете как бы на себя, но ну, я не уверена, что это вы здесь как-то женщина. Поэтому вот, короче, вот такая Джеймс Бонд позиция. Будете все вздрить в корень, возможно, какие-то сны, либо сновидения, либо какие-то выборы, и вы будете в принципе решать, что вам надо, какой кубок лучше. Но здесь есть какое-то понимание. Возможно, придет некая идея в конце недели, что-то очень сильно приятно. Возможно, пожелание плодов в начале недели какие-то свои достижений, и потом рассматривание, а чего мне бы еще б захотелось в этой жизни поиметь, а возможно все-таки купить. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, голубые такие интересные у нас позиции. Так, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовую свечку? Фиолетовые. Вы, отлично. Вам множество, на числе вы не ошиблись, да? Что вас ждет с 10 по 16 августа? У нас, вы понимаете, у нас карты уже все. все. Все. Все, у нас карты все. Хитрость, коварство, женщина либо ваша. М -м -м. Ой. А кто-то, а кто-то такая хитрая, интересная дама-мадам, возьмет все под свой контроль. Все знайка будете. Будете, возможно, какие-то практические рекомендации либо советы. Возможно, какие-то выступа... ну, когда выступают люди, и что-то говорят, либо что-то делают. Возможно, какие-то такие здесь могут проигрываться моменты, если связана, конечно, же, профессия с этим. То есть ну, здесь как-то подвластно, вам на этой неделе будет все подвластно. Возможно, вы будете решать, как будут разыгрываться какие-то обстоятельства. Возможно, какие-то подарки судьбы, либо новые ситуации. Но э, я бы сказала, дайте я уточню. Возможно, чей-то поступок сделает так, чтобы вы взяли под свой контроль. Дайте я уточню семерочку мечей. Пентакли, восьмерка меча, Все равно не указывают чье-либо кто-либо. Может, чей-то поступок вас сделает так? -то поступок, -то идея, чье то поступок, чья-то идея, чье-то решение, и вы, как имели в виду это для себя, возможно, это что-то обыграете не стырите обыграете чью-то идею чей-то подход возможно ну, вы возьмете что-то под контроль это однозначно и вы будете воплощать какие-то идеи Но тут творцы тут энергия творцов почему так сказала мага не видно есть королева пентаклей это я бы сказала по сочетанию немножко даже лучше чем маг с такими картами да Маг немножко не то. Маг, он более какой-то профессиональный. А здесь как похоже на кого то самобытность. Но она все равно прикольная и проигрывается в жизни. И она работает. То есть, дорогие мои, здесь больше неделя новелл. Новая, новые шансы. Возможно, вы будете давать новые шансы кому-то. Либо вам. В одну и другую сторону играет. Но хочу, вас, хочу сказать, что здесь по семерке мечей. Хоть тресни, но здесь есть какие-то идеи, либо чьи-то поступки, что человек либо хочет сделать, либо думает, как это сделать и тому подобное. Вот здесь вот какая-то есть то ли идея, то ли какая-то, возможно, творческая, кстати, идея. Не обязательно семерка мечей, кстати, у нас играет как ужасный обман, он меня обманет. Нет. Я не скажу, кстати, что здесь говорит любовная сфера, здесь любовная даже чаши ни в одной стране не выпали, поэтому я и не говорю любви. Семерка мечей это иногда творческая жилка. Как же сказать там. Если вспомню, скажу. Взятое из нескольких... Абстр... Как-то называется это слово, когда сопоставляют вот люди. Вот женщина написала Гарри Поттер, исходя из какой-то магии. Она приплюсовала идею магии и школы. И создала Гарри Поттер. Вот здесь все то же самое. Люди могут это сделать. Какие-то абстр... ну вот Как-то снабдить вот много идей в одну. Я просто забыла это слово. И так называется. Я не помню. Даже на языке не крутится. Но здесь именно четверка жезлов и по восьмой. Мечей, поэтому я и сказала. То есть, возможно, чей-то поступок, но невозможен Ну тогда, наверное, может быть проиграно. Это было в прошлом. Все равно, поэтому либо когда-то ранее. Возможно, чей-то поступок на этой неделе вас сделает так, чтобы вы взяли свою жизнь под контроль, либо какие-то свои доходы под контроль, либо какой-то свой дом, очаг и тому подобное, тоже может такое происходить. Поэтому здесь какие-то торцы, возможно, вы что-то будете творить и вытворять и вперед с песней. Поэтому, дорогие мои, здесь даже... здесь все классненько, здесь все нормальненько, здесь вот сами с усами, сами с усами. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Если у вас какие-то, правда, вопросы есть, я буду опубликовывать какие-то вопросы, потом хопа и ответы. А чего бы нет, собственно. А вдруг у кого какой-то вопрос. Но я имею в виду не личный. Личный-личный расклад. <свят> Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, лайки, комментируйте, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и оповещения о стримах. Поэтому на стриме вы можете, кстати, тут еще спонсором стать и в тему говорить, диктовать, прям говорить. Марина, слышь, вот я хочу эту и все. Поэтому желаю, еще можем мы играть со спонсорами, желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.